Теперь, когда у нас есть задачи и контрольные точки для управления, и мы научились работать с ними, можно начать работать над ними. Та часть работы над задачей, которая интересна нам и которая сейчас происходит в форме разрозненной почтовой переписки, у нас собрана в одном месте внутри карточки и происходит в режиме удобного чата. Вся история, все документы и результаты, вот как вы видите, собраны в одном месте. И уже ничего не теряется, и вам не надо тратить часы, копаясь в поезде, чтобы найти их. В ходе работы требуется подключить к задаче разных людей. Вместо того, чтобы пересылать им письма, у нас вы просто пишете им сообщение в чате, вот прямо отсюда. При этом, как я уже сказал, совершенно не важно, что эти люди не используют наш продукт. Просто укажите их почтовый адрес и работайте с ними и Им при этом не надо менять своих привычек или инструментов Вот, например, я э, хочу выслать Кате сообщение э, К сожалению, сегодня не можем прислать". Вот, я высылаю сообщение Кате, она получает на электронную почту, отвечает с электронной почты, и ответ автоматом закачивается в этот чат. Вот, как вы видите. Соответственно, после этого, когда помощь этого человека больше не нужна, то есть мы с Катей полностью решили все наши вопросы, мы одним кликом удаляем Катю из нашей переписки. Вот она, Катя, появилась у нас в виде обозревателя, а теперь мы ее отсюда удаляем. Таким образом, можем продолжить уже работу в этой задаче уже без Кати, потому что мы от нее получили свой ответ. Дальше, на примере еще одной задачки, мы покажем, как чат задачи не только хранит полную историю всего, что происходит, но из него по времени ответа всегда можно быстро понять, что кто-то или что-то задерживает ход работы. Вот, например, в данном случае это претензия со стороны клиента Джона на нашего сотрудника Романа, что отгрузка произошла не очень качественно. Эта претензия была выслана 15 марта. 21 апреля руководитель Романа сакцентировал внимание Романа на том, что происходит с этой отгрузкой. Проходит еще один месяц, 20 мая клиент еще раз спрашивает, ну когда же вы исправите ошибку. Как вы видите, роман полностью игнорирует запрос со стороны клиента. Вот таким образом вы можете понять, насколько быстро или оперативно реагируют на, на ваши запросы или запросы клиента, ваши сотрудники.